Это булочки с морковкой, это осенняя булочка и, кро... и изделия из пениса, изделия из, петен... из... изделия из петен, петениса, там как это все будет выглядеть? Изделе из пекиниса и мастики. Дай Сдастся ли Конор? И... Но здесь нет под, не под подбородок ставил. Все. все, победа! Продаю хороший марк. Немножечко тут покрасить, шпаклевочки и там туда сюда и все. В принципе, больше вложений никаких у не требует. Тут немножко, если так вот вытянуть, получится и все. Так что. Все, в принципе, хорошо. Ну, тут немного, там, шпаклевочки это. А тут, думаю, шпаклевочки нормально будет приложиться. И все. И путь. Довезет до луны. Куда угодно. Ну, по салону еще немножечко там тоже надо будет вложиться. Ну, тут, в принципе, вообще по минимальному. Так что, звоните, пишите торку капота. Смотрите, спеть в час дня. Кит! Поднялся, пошел жить жизнь. Шо ты харайся, шо ты дивайся, подняйся. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ира, Вера, вот представь, у тебя есть классная машина, твоя мечта. Ну и представила, и что? Так вот, эта машина неделю не может ездить, потому что у нее профилактика. И вообще она ездит только по настроению. Как тебе? Ну нафига мне такая машина? Подожди. Ты сейчас на что намекаешь? Школы выучила. Да, слушай! Однажды в студеную зимнюю пору лошадка пиписькой прилипла к забору. Она и прикалась, она и легалась. Лошадка ушла, а пиписька осталась. Еще хочу вам сказать, пацаны, будьте постоянно на суете. На стрёме будьте. Постоянная суета. Даже если на хате лежишь, постоянно суетитесь. Не служится своих хозяев. А Дуби больше нет хозяев. Дуби свободный. Эль. Ты позорный! не хочу. Волчи. твоей маме подарим на день рождения столько денег, сколько ей исполнилось лет. Ого, 65 тысяч ей подарим? То что, ей 65 тысяч лет исполнилось? Технологическая недоработочка, блин. Oh my god, dude! That party was so... Oh, I almost just kicked that rock. I'm not gonna. <laughs> Хитро жопая. Смотрю a